И мы уже подходим с вами к пятой сойке Джамтьена а, Здесь у нас пост туристической полиции а, Если у кого-то вопросы возникли, а, человек может обратиться а, в туристическую полицию Если какие-то проблемы у вас возникли Кстати, да, сейчас начали, видать, вешать а, знаки предупреждающие <coughs> Что кокосы на голову падают Потому что это, а, как правило, летальный исход и здесь очень много опилили вот именно деревьев, перекрывали дорогу, даже пожарная машина подъезжала, залазили тайцы и опиливали все это. В общем, здесь много кто занимается, приезжают просто, то есть такая импровизированная спортивная площадка. Рядом с полицейским, вот этим, вот, как он, пост, не пост. То есть вот из обычных там канистр сделали снаряд для, как их, чтобы прокачивать кисти рук. ну я не силен в этих терминах. А также здесь катаются на таких парусниках маленьких, я не знаю, как они тоже называются правильно. ну в общем, ну сейчас вот самое, по-моему, время, но может быть и нет, не знаю. а это у нас сразу видно, туристы. набрали пакетов кучу. Так, ну что, вот у нас пятая сойка. На пятой сойке кто решил продлить вдруг себе отпуск? Вам нужно сюда обязательно прийти. Вы купили билет, к примеру, сами приехали и решили остаться. Еще там на месяц, на полмесяца Вам нужно прийти сюда на пятую сойку Пройти практически до самого конца И с правой стороны То есть, ну, при наличии билета уже что вы его поменяли Прийти оплатить продление визы Это будет недорого Чем вы, к примеру Просто, как бы, ну, проигнорируете Это правило и не сходите туда Потому что При вылете в аэропорту, если вы это все нарушите правила визового контроля, режима, не знаю, как правильно тоже, да, вас заставят платить штраф и могут поставить штамп а, в паспорте, что ну, вы нарушаете там визовый режим. Нарушили и в итоге можете заплатить большой штраф или вообще вам поставят ограничение на въезд в эту страну на какой-то срок. Ну и вот в районе четвертой сойки у нас, в принципе, Та же самая канализация, которая стекает, ну здесь сточные воды, и скорее всего какая-то труба закопана, потому что очистных сооружений, вот именно, куда сливается, ну фекалии все, будем более культурными, в ПТЕ, как правило, нету. Все уходит в залив. Здесь вот у нас уже тоже оборудованы такие. Вот мы тушим бычок. То есть мы его не кидаем, будем более цивилизованными, не будем как тайцы уподобляться. Вот у нас кокосики молодые растут, ну, тайцы за ними будут следить, и когда придет, они созреют, они их просто срубят, и потом будут продавать туристам. То есть вот такие вот вязаночки, ну, вязанку не будут, конечно, продавать, он махрен никому не нужен, так, кокосик пить молоко или что там у них а, Съесть мякоть, кокосовую стружку Ну что, есть больше европейцев в этом районе Вот именно в начале Джамтьена а, Массаж Всякие экскурсии но опять же говорю, сейчас купаться, загорать Ну загорать в принципе можно В любом случае загорите Потому что сейчас даже самая оптимальная для загара время и погода Вы не сгорите, но загар ляжет у вас прям гладко и ровно Плюс еще наличие ветерка Вас обдует хорошенько Ну а мы сегодня еще с вами узнаем Что у нас находится за Джамтьеном То есть в сторону Протамнака Какой там пляж, что там вообще находится Потому что а, как правило, большая часть туристов отдыхает именно вот, от начала Джамтьена, от первой Сойки И в сторону, вот, откуда я начал съемку с 14-й Сойки Джамтьена а, Здесь больше туристов а, Там, в принципе, пляжи все находятся как бы при отельной территории Но там свободный доступ к этим пляжам То есть туда может приехать любой а, Загорать, купаться сейчас все вы это увидите так, ну что девчонки мальчишки мы уже в районе первой сойки и подходим вот а, к такому указателю там я не знаю монумент как он там правильный вот а, здесь очень удобно вечером сидеть когда солнышко уже зашло а, также закат можно провожать ну и вообще посиделки устраивать тоже поставили импровизированные пепельницы а, их называют еще джамтен на камнях, то есть, ну, то, что можно вот так вот сесть в прошлом видео у меня, то, что вы вчера посмотрели, ой, вчера, ну, уже посмотрели, там вот именно тоже есть указатель джамтен Патая Бич, но уже кто-то умудрился у нас букву А расхерачить, какой-то вандал, непонятно, решил с жопой, наверное, посидеть своей, потому что умников, здесь вот еще одна буква Бич тоже Жопой своей садились люди. Ну, вы думаете, головой не жопой, блядь? Вы думаете, если вы залезли, блядь, у вас фотография получится какая-то шикарная. Ничего подобного. Кстати, тоже рассказывал не в одном видео уже. Просто там забыл сказать. Оборудованные спуски для инвалидов. То есть могут люди на коляске приехать, спокойно спуститься именно на пляж. И находиться уже непосредственно на песке то есть очень удобно китайцы как бы продумали и здесь у нас еще один э, пост туристической полиции с правой стороны у нас есть обменник банк э, ряд баров кстати можно отдыхать хорошо, проводить время и мы уходим с вами то есть вот здесь у нас начало Джамтена. Начинается А мы сейчас с вами пойдем Дальше в сторону Протамнака Посмотрим, что у нас там Кстати, вот, я не видел Там тоже поставили какой-то такой указатель Из букв Джамтиен. Здесь у нас полиция Здесь долго шел ремонт Почти, наверное, в районе года Ремонтировали Можно прийти позаниматься Бесплатно какие-то упражнения поделать информационный стенд а, именно представлена потая а, карта потаи можете по ней ориентироваться то есть мы сейчас с вами находимся получается а, в этом районе если я не ошибаюсь так так так так так ага, так джантьян бич так, что-то непонятно не могу сообразить. А, ну да, вот мы находимся здесь. И мы сейчас сами попробуем пройти вот именно по этому маршруту. Попробуем зайти на козе Бич посмотреть. И потом на центральный пляж Патаи. Так что все это делаю я на своих двоих. То есть пешком. Никакого транспорта. Очень мне даже сейчас в кайф для здоровья полезно когда надо слишком на далекое расстояние конечно здесь надо уже вот как вот, я ездил на Качанке, я беру машину у человека в аренду и еду туда куда мне надо Донг Тан это уже не джамкин у нас начинается это у нас Донг Тан какое-то новое название кстати я не знаю кто знает напишите то есть, называется именно Донг Танн. То есть, я правильно произношу, правильно прочитал. Донг Танн, Патая Бич. То есть, ну, здесь также, видите, есть парковка. Для машин можно приехать на машине. Ну, как правило, сюда ходят а, вот с прилегающих этих отелей. А, Местность туристов. Здесь практически нету кафешек, каких-то там баров музыкальных. То есть, здесь такая более релакс-релакс обстановка можно так сказать то есть также в принципе этих зонтиков нету вы здесь можете прийти вот с таким лежаком расселить посмотреть наверх нету нигде косика чтобы на голову не, не упал чтобы было все отлично и то есть это вот мы двигаемся сами в сторону патая парк вот у нас башня патая парк на которой можно подняться 56-й, по-моему, этаж, не помню Подняться и спуститься потом Или в большой корзине Или одноместная есть То есть вас цепляют, и вы один едете Есть двухместная То есть тоже можно вдвоем сесть в кресло Такие специальные оборудованные И спуститься с башни вниз И они спускаются на разные стороны То есть вот тот трос у нас спускается Одноместный Там вот для кабинка у нас 8 человек спускается в сторону моря и двухместная спускается а, в сам парк, в общем, в глубину парка. Ну, кстати, здесь даже намного приятнее ходить, чем а, по вот именно Жамтену. Здесь меньше шума, меньше а, проезжающего транспорта, потому что а, движение какое-то ограниченное. Я знаю одно, что в той стороне уже у нас тупик. И то есть машина, по-моему, дальше выехать не может. То есть это вот, мы там выходим в район четвертой или пятой сойки протонака. Здесь вот отель у нас. С отеля можно выйти на море покупаться. Ну, естественно, когда вы с моря идете, там, по-моему, есть вот оборудованные душ кабины. Вы смываете себе соль, песок И идете дальше. Если не хотите, можете просто. Париться на территории отеля Довольно-таки, ну, приятно сделали Могу одно сказать Прошлое мое похождение здесь Шла стройка И это все было старое То есть было неудобно ходить Ну, здесь также, вот я говорю, лежаки Уже пошли То есть какая-то часть без лежаков А здесь у нас уже начинаются лежаки вот у нас выход с отеля, с какого-то. То есть можно с отеля прямиком выйти и пойти на пляж. Провести время на пляже, а потом вернуться обратно в отель. Ну, в принципе, территория отеля неплохая. Что за отель, пока не могу понять, прочитать. Много зелени, много тенька. Ну, отель, в любом случае, старый. Судя по но ну, ухоженный потому что неухоженное это все видно а, сидит security ну, охранник секьюрити так таец которому работать не хочет лишь бы зарплату платили посадили так вот то есть такая вот территория а, не вижу бассейн там есть нет или нету скорее всего есть бассейн то есть люди отдыхают Мне нравятся вот такие вот отели Где много зелени То есть ты пришел Всегда можешь найти себе тенек Отдыхать в теньке Ну здесь у нас информационный стенд Какой-то на тайском языке Что курение это очень плохо Не буду спорить Не курите кому не нравится Я живу один раз Здесь даже отведено место для курения На русском понимали, то есть а, здесь ну я думаю штрафа не будет, но лучше конечно это как бы не использовать ну, не провоцировать в тайцах. если есть место, отошел покурил, потому что тайцы, они тоже своеобразный народ могут рогом упереться и сказать, вам место отвели для курения курите, хотя я не нахожусь на территории, то есть ну, пляжа а, я нахожусь на тротуаре я могу курить спокойно, я так думаю ну, в общем, идем с вами дальше вот такая вот территория там у нас вдалеке виден остров колянь как его называют местные Холян и а, скоро я поеду а, на Калан и сниму также репортаж постараюсь по всем пляжам Холяна, а, показать вам им, ну, показать, что за пляжи, а, где хорошо, где плохо. Ну, вот у меня ребята, не знаю, сегодня я с ними увижусь, не увижусь, а вчера были, говорит, а, там просто тьма, медуз. То есть, ну, я не знаю, не хочу сейчас спускаться здесь, смотреть, есть или нет. Ну, про Калан сказали мне вчера, вот созванился созванивался вечером с ребятами, а, с Александром. Он сказал, ездили медуз, там тьма-тьма прям. Ну, не знаю, сейчас, если мы дойдем все-таки до него, сегодня увидимся, то а, он, может быть, нам что-нибудь расскажет про свой отдых на Коляни. Коляни. Ну, пойдемте дальше. Вот здесь у нас отель продают. Ну... То есть, тем не не живет. Он там какое-то у нас тело лазит. Фотографирует. Вот у нас тоже какая-то идет продажа. Лот 1, лот 2, лот 3. Я не знаю, продажа или не продажа. Донгтан. Называется вот этот район Донгтан. Патая бич То есть, вот такая вот схема карты. И вот раньше... Не знаю, или здесь уже все так вот и забросили а, Была проложена тротуарная плитка Ну, местами ее повело То есть, как или так ложили Или все-таки корневая система Ее в некоторых местах начала вести Ну, тоже приятно прогуливаться Я в свое время говорю Так это было все в самом, от самого начала вот этого пляжа Донг Тан твоя Бичи Тенечек очень удобно, когда особенно погода такая солнечная, прогуливаться именно по такой импровизированной дорожке.